Это, у меня э, друг есть один э, строитель, Колька. И я ему говорю, Коля, ты мне скажи, вот э, у вас все у строителей вот это вот все время, говорят, вот у нас сейчас, говорит, нулевой цикл, нулевой цикл. Я говорю, я то что, говорю, когда. Он говорит, понимаешь, говорит, у нас у строителей бывают такие дни. И вот так он мне карманы выворачивает. Вот карманы вывернул, говорит. Вот, говорит, мы тогда, говорит, фундамент закладываем. Я говорю, надо же, я говорю, даже закладываете я говорю, фундамент. Я говорю, хороший, я говорю, возьми. Я говорю, я говорю, вот, вот, что у вас, я говорю, вот такое говорит, несущее перекрытие. Это как, я говорю? Это, говорит, понимаешь, это, говорит, ты никому не рассказывай. Это, говорит, такая история. Говорит, если тебя прораб несет, говорит, так, трехэтажный, а ты его перекрываешь еще больше. Он тебе несет, а ты перекрываешь, понимаешь? Вот тут строители много ребят вас тут. И в конце он мне говорит, знаешь, ты мне со своими вопросами, говорит, тебе, говорит, плитка отделочная нужна. Я говорю, ну давай. И он мне достает вот эту плитку, говорит. Я говорю, что это? Плитка отделочная, чтобы от тебя отделаться, понимаешь? И вот я сегодня за ваше здоровье, мне пить-то нельзя. За ваше здоровье. я ты пил только всего. Это у меня, знаете, когда было? Это понедельник у меня было один раз, это с утра. Вот Почему я точно помню, что понедельник с утра... Потому что как? Магазины уже работали, а голова еще нет. <свят> Это понедельник, вот. И помню я, понимаешь? Вот, помню я, что я сел в свой Запорожец. Вот как сел, я не помню, но точно помню, что сел. Знаешь почему? Видишь, ты не знаешь. Потому что стоя в Запорожец не зайдешь никогда. <свят> никогда. А лежа дорогу не видно. Видишь, у меня логика-то есть, значит, я в Запороже сел. И помню, помню, знаешь, еще две бабы ко мне прицепились. У меня прицеп вот запорожец. Они прям прицепились. Одна толстая была такая, а вторая... А вторая еще толстая, две толстых. И помню, они прям заорали, потому что я назад сдал, и у меня прицеп с моста свалился... Они прям сильно закричали, они с прицепом вместе. Но они не разбились, понимаешь? Они прямо там внизу бугор. И они прямо на бугор. А он не пьет. Бугор наш не пьет. Помалу он не пьет. Он с участковым все время спорит. Он с говорит, спорим? То говорит, спорим, то говорит, точно спорим, то говорит, точно спорим. Он раз и спорол погоной нафиг. <реш> бугор наш. Я сейчас про что говорил, не помню. Про Бугор, бог. Вот. И там как? Там как на Бугор выскакиваешь, там поворот резкий. Прямо, знаешь, так, на 360 градусов. На правом магазин, на лево кладбище, кто не успевает. Там еще знак не поставили. Мой дед в свое время, там дуб, дуб стоит. И мой дед в свое время об этот дуб чуть дуба не дал, знаешь? Прям на велосипеде, прям разогнался, разогнался и прям в лепяшку. Коровью. Юдом прям. Прррр. Дуб спас. Дед дуб спас, потому что дуб молодой был, а дед старый. Старый, он в магазин ехал бутылки сдавать, старую. <свят> я сейчас про что говорю, хотел вас поздравить с днем строителей. И знаешь, как я вас понимаю, вашу жизнь, ребята, строительную? Вот я расскажу на примере. Я гулял, э, значит, ну, со своей знакомой. Мы идем по улице, ну, люк открыт. Она говорит, ну, люк, она говорит, закройте люк. Я говорю, вы что, обойти не можете? Говорит, я хочу, чтобы вы за мной поухаживали. Ну, я взял этот люк, закрыл. Она говорит, а вдруг там люди строительные? Я открыл люк. Она говорит, если бы были люди, то поставили бы ограждение. Я закрыл люк. Она говорит, а вдруг они без сознания? Я открыл люк. А вдруг, говорит, они там... Бессознание сознания обедают из другой стороны люка. И вы открыли и их. Я закрыл люк. Она говорит, вы галстук свой зажали. Я говорю, да черт с ним. Она говорит, это я вам его подарила. Я открыл люк. И вот так я пока этим с этим люком туда-сюда, я понял, какая у вас у строителей работа тяжелая.